Здравствуйте, меня зовут Шмойлов Андрей Евгеньевич, я являюсь главным врачом Института базальной имплантации. И сегодня в лаборатории Института базальной имплантации происходит обучающий курс по цифровому моделированию зубов. Был приглашен специалист, который обучает сотрудников нашей лаборатории работать с цифровым протоколом, то есть это значит, что зубы, моделировка, каркасы изготавливаются сугубо в цифровом виде. Актуальная моделировка, которой мы можем заниматься, корректировать работы, все это позволяет более комфортно, более правильно и более четко работать с пациентами, предоставляя им максимально качественные услуги. Весь технологический процесс будет выходить на самый лучший уровень инноваций, и не только. Есть 3D-принтеры, есть сканера, есть очень хорошие, обязательно, артикуляторы. Все это у нас мы переносим в компьютер, где создаем действительно правильные, действительно корректные работы. можем смоделировать форму зубов, каркас, после этого э, произвести лазерное испекание, либо фрезеровку. Это дает нам точность, прецизионность и долгосрочность конструкции. Цифровое моделирование позволяет четко прогнозировать нашу работу. Исключается ручной неточный труд, так называемый человеческий фактор. Благодаря этому исключению работы на имплантатах, на наших базальных имплантатах Strategic Impulse, является наиболее прогнозируемой, безопасной функциональные и долгосрочные. Мы заботимся о медицинских э, аспектах, о качестве медицинских услуг в Институте базальной имплантации, и для этого мы проводим данный курс. Наши специалисты обучаются данной методике, и она повсеместно применяется в Институте базальной имплантации для повышения качества жизни наших пациентов.